Приветствую вас, любители рукоделия! Сегодня свяжем вот такой необычный узор крючком, состоящий из цепочек воздушных петель. Для наглядности я связала образец в двух цветах. Плюс узора в том, что он двусторонний, а значит подойдет для таких изделий, как шарфы, снуды и других, для которых это актуально. Давайте приступать! Делаем начальную петлю и набираем цепочку воздушных петель. Раппорт вязания 5 петель. Для примера я набрала цепочку из 50 петель. Придерживаем крайнюю петлю пальцем и набираем 2 петли подъема. Ту, которую держим, вяжем столбик без накида. И в каждую следующую петлю вяжем столбики без накида. У меня их тоже будет 50 штук. Все готово. Приступаем к самому узору. Набираем 15 воздушных петель. Разворачиваем вязание. Привязываем нашу первую цепочку столбиком без накида к первому столбику без накида. Получилась вот такая петелька. Снова набираем 15 воздушных петель. Привязываем цепочку ко второму столбику без накида столбиком без накида. Следующие 15 воздушных. Буду эти моменты немного ускорять, чтобы не затягивать видео. Привязываем цепочку к следующему столбику без накида столбиком без накида. И так продолжаем вязать до конца ряда. Привязываем каждую цепочку к следующему за ней столбику без накида. 5 цепочек это наш рапорт по горизонтали я довязала последнюю 50 цепочку и вот что получилось пока узор выглядит так но следующим рядом мы его упорядочим Разворачиваем вязание. Нам нужно подняться наверх крайней цепочки, поэтому мы провяжем 7 соединительных петель. Теперь будем собирать по 5 цепочек. 1, 2, 3, 4, 5. Вводим между задними и передними частями цепочек палец. Захватываем рабочую нить, протягиваем ее под цепочки и вяжем столбик без накида. Снова заводим крючок под цепочки, вытягиваем ниточку, вяжем второй столбик без накида. Третий столбик без накида, четвертый столбик без накида и пятый столбик без накида. Убираем пальчик. Вот этим веером из столбиков без накида мы снова выходим на раппорт в 5 петель. Вяжем следующий элемент. Снова соберем на крючке 5 цепочек. Заводим пальчик и вяжем 5 столбиков без накида под все цепочки. Второй элемент тоже готов. Так вяжем до конца ряда. У меня все готово. Последний элемент ряда связан. И теперь я буду менять нить. Чтобы это сделать незаметно, распускаю последнюю петельку и сквозь эти две петли протягиваю нить другого цвета. Снова набираем 15 воздушных. Эту цепочку привязываем столбиком без накида к первому столбику без накида веера. Вторую цепочку ко второму столбику без накида. Третью к третьему столбику без накида. Четвертую к четвертому. Пятую к пятому. Мы снова вышли на наш рапорт в пять петель. Дальше вяжем также без перехода. Сразу 15 воздушных петель в первый столбик без накида следующего веера. И так набираем все 50 цепочек. Все цепочки связаны. Разворачиваем вязание. Поднимаемся по крайней цепочке семью соединительными петлями. И снова начинаем собирать цепочки по 5. В середину свяжем 5 столбиков без накида. Так провязываем каждую следующую пятерку.